Всем привет, чуваки! Патрик Вера решил возглавить футбольный клуб Монако и, как вы понимаете, по названию данного видеоролика это продолжение серии экспериментов а что было бы, если футбольные клубы не продавали бы своих звезд. На очереди у нас футбольный клуб Монако. Я решил вернуть, ну, по сути, всех их звезд, которых они продали. Зачастую здесь были игроки, которые выступали в чемпионском сезоне 16-17, когда Монако еще вышла в полуфинал Лиги Чемпионов и, вроде бы, на тот момент они выиграли даже Лигу 1. Стартовые составы видите у себя на экранах, на воротах Нубель. В то время там был Субашич вроде бы, но просто прикол в том, что его нету уже вроде бы в фифе и поэтому добавить я его не смогу. Так же, как и центральных защитников Камиль Глик. но ну, я мог бы его добавить, но смысла не видел, потому что рейтинга у него особо уже в FIFA нету, и это просто сидел бы на банке и все. Поэтому у нас ЛЗшник Кайо Энрике, который на данный момент выступает в Монако. Вернул я Бадья Шили, который поиграл в Монако и теперь перешел в Челси, по сути, та же самая звезда восходящая. Так же самая сейчас еще восходящая звезда в Монако Дисоси и Вандерсон на правом защитнике. В опорной зоне у меня Чаумини плюс Фабиньо. Знаковые фигуры, особенно Фабиньо, очень знаковая фигура для Монако в тот год, когда они реально показали себя, ну и, соответственно, как и Челмини перешел за хорошие деньги в топ-клуб. Слева будет Лемар, номинально он сейчас находится центральным полузащитником, но в то время он еще играл на фланге. Справа будет Сейнт Максимин. Кто не знал, я сам не знал это, я пока на трансфермаркете всех искал, я увидел то, что Сейнт Максимин, оказывается, принадлежал Монако, буквально год второй он там поиграл, а потом ушел в Ниццу. Цапничек Бернардо Сильва, да, в то время он играл на позиции правого полузащитника, но сейчас такой возможности у него нету, потому что у него ЦАП и ЦП стоит. Ну и на форварде естественно Килиан БП, куда же без этого, за баснословные 180 миллионов вроде бы он перешел в ПСЖ после того феерического сезона. Ну и на банке у нас нынешняя звезда Монако Беньедер Радамель Фалькао просто офигительный футболист, который отлично показал себя, как я считаю, в данном французском клубе. Бака Кока, который в Монако тоже ключевую роль играл, перешел в топ-клуб, но что-то у него не получилось. Жама Утиньо, возможно, легенда Монако, я не знаю, но просто помню то, что он очень долго там играл. Юра Тилиманс, это тот футболист, когда уже эпоха тех звезд Монако прекратилась, когда они всех уже продали там появился юрий телеванс который перешел сейчас в лестер сити я считаю то что он должен уже уходить в какой-то более топ-клуб тюрам этот самый брат тюрама из бундеслиги который оказывается один из воспитанников практически монако то есть он был там в какой-то молодежке, потом перешел в монако пару лет там поиграл и свободным агентом перешел уже непосредственно в ницу и сейчас довольно хорошо выступает но ну, а перед началом промотки подпишитесь на канал поставьте лайк и оставьте ставьте комментарий, перейдите по ссылке в описании, либо отсканируйте QR-код и подпишитесь на мой телеграм-канал. Я туда стараюсь что-то выпускать, но пока что нет. В Лиге Европы выступает Монако. У нас, в принципе, будет неплохо, если они за сезончик смогут выиграть Лигу Европы. Тем более, с таким-то составом это вполне реально. А там, если вы захотите продолжение данного эксперимента, просто напишите в комментариях и я обязательно выпущу второй сезон, а может быть и третий, сколько попросите. Итак, первые полгода нашего первого сезона за Монако прошли. Давайте взглянем на результаты. Монако идет на первом месте. Они всего лишь два раза проиграли за 22 матча. Так, давайте перейдем в кубок. В кубок мы в 1-8 финала встретимся с Супер Кубок УФА. Реал Мадрид 3-0. Все-таки жду, когда Интрахт выиграет. Итак, Лига Чемпионов, началась. Сейчас 1-8 финала. Здесь такие вот пары. Они представлены у вас на экранах. Самое интересное, наверное, Ливерпуль Бавария, Милан Баруссия. Кстати, здесь даже нету ни Реала, ни Барселоны, ни Манчестер Сити. Довольно странно. Давайте посмотрим групповой этап. У нас получается Атлетика Мадрид вылетел. В Лигу Европы и Ливеркузен Байер вообще вылетел из Лиги Чемпионов. Первое место занял Порту, второе Брюге. Барселона вылетела в группе с Баварией Интером. В принципе, как и в реальном сезоне, в реальном времени, они также самые вылетели. Тоттенхэм занял первое место. Челси с Миланом, первое, второе. Реал Мадрид. Боже, третье место заняли. Вот почему, вот именно когда Монако выступает в Лиге Европы, туда и Реал, и Атлетика. И я уверен, сейчас Манчестер Сити, да. Манчестер-Сити, кстати, такая же самая ситуация, как и в эксперименте с Аяксом. Боруссия Дортмунд 1, а Севилья вторая. ПСЖ туда вылетает, вот какого фига, почему вот именно так? Лига Европы, получается, у нас предварительный раунд здесь будет. Но я надеюсь то, что мало ли Реал вылетит, ПСЖ и Барселона тоже. Групповой этап мы закончили на первом месте без единого поражения, с одной ничьей. У нас была группа с Транзаспором, Ференцуарышем вроде бы и АПЛ. Ух ты ж ёшкин матрёшкин, мы прошли Аякс с вами в какой-то из стадий Лиги Европы и попали на ПСЖ. Чтобы вы понимали, у нас будет сейчас матч Лиги Европы с ПСЖ, матч в Лиге с ПСЖ, потом ответка с ПСЖ, 4-1 поражение, боже ж ты мой. Здесь у нас в Лиге, мы как сыграем с ними в Лиге? А в Лиге мне не показали, как мы с ними сыграли. Давай ответку 5-0 выиграем. Давай, давай, давай, давай, давай. 3-0 поражение. 7-1 отлетели от пассажиров в Лиге Европы. Ну, значит, нам второй сезон точно нужен. Второй сезон нам нужен чисто для Лиги Чемпионов. Потому что мы выйдем в нее процентов, играем за Монако в Лиге Европы. Надеюсь за то, что ну, Лига Европы, ну, типа Изи, там мало топ-клубов, ну прям таких грандов, как пассажириал. Так нет же, эти все клубы занимают третье место в своей группе и попадают к нам. Это, это вообще это фиаско. Это ну. Так, ну что, концовка сезона. Быстренько смотрим с вами сейчас все результаты. Первое место по-любому. Естественно, ПСЖ вообще нет. ПСЖ 6. Они ни в один из Еврокубков не попали. Таты что? Это без МБП. Кубок Франции здесь, ну, ПСЖ в матче против Марселя. Мы играли с Марселем в полуфинале и отлетели от них 3-2. Суперкубок мы смотрели Лига Чемпионов. Тоттенхэм в матче против Милана. Что за. Ну и Лига Европы. Вы там уже видели то, что мы вылетели. уже финал Лиги Европы. Манчестер Сити ПСЖ. Ну где такое еще? Видишь, кроме как в карьере Фифе. В Сже выигрывает. Мы переходим в предварительный раунд. Ну, вот все топ-клубы победили. В 1-8 мы играли против Бетиса, выиграли по пенальти 5-4. В четвертьфинале Бар София Норд победила. Мансити у Атлетика. Мы выиграли у Аякса, а PSG обыграла Мадридский Реал. Ну и в полуфинале мы встретились с PSG, отлетели 7-1, а Манчестер Сити выиграл у Барселоны. Но Лига Конференции я ставлю на то, что выиграл Вест Хэм. Славия Прага выиграла Ундерлехта. Так, МБП 94-й рейтинг имеет, плюс 3 он сделал, Бернардо Сильва не прибавил к рейтингу, как и Фабиня. Чаумени плюс 2, Тилиманс плюс 1, Лемар плюс 1, Сейнт Максимин плюс 2. Нюбель у нас, получается, вернется в Баварию. Кстати, я не хочу этого сделать, я бы хотел его купить, но, скорее всего, это сделать не получится. ЛЗшник сделал плюс 3, Воланд ничего, Дисоси плюс 2, Бадья Шили плюс 3, Головин плюс 1, Бен минус 4, Фафана ничего. Тюрам плюс один, ну и так в принципе все остальные, особо никто у нас сильно не прокачивался здесь, единственное то, что Маутини минус 7 аж сделал. Ну, в общем вот такой вышел у нас эксперимент, и я скорее всего сделаю вторую часть, но это уже будет немного позже. А так спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, телеграм в описании, либо сейчас QR-код еще раз вылезет. Всем удачи и всем до скорого!